Меня зовут Алла, я проходила обучение по программе «Свадебный стилист». Курс мне очень понравился, было очень познавательно, узнала много нового из индустрии красоты. С удовольствием приду на другие курсы этого центра. И отдельную благодарность хочется выразить Елене Марцинковской, преподавателю центра «Алгоритм» за профессионализм, за получатые полезные навыки и за внимание, оказанное учащимся. Также очень заинтересовал курс о том, как стать востребованным в индустрии красоты с минимумом финансовых затрат. Большое спасибо учебному центру «Алгоритм». Буду ждать новых встреч.